нормально снимать yeah. я вот сделал он уже сразу это клинил -то. да сразу ему вообще сразу попробую я тебе говорю по что он по больше 20 секунд снимать я не пробовал я просто включил там в вот, это матрица ебаная заклинила я, я говорю поснимай не веришь деньги заберешь потом вот скажу... хочу за хуйнято ничуть <свят> <свят> ну пойдем <свят> машину что? что где нихуя это кто это машина едет он а о. Да ну нахуй тут нахуй нахуй нахуй нахуй нахуй нахуй какой-то ходит! нахуй нахуй нахуй что ли? Эээ, король диска он Нихуясь! давай, Кристиан, музыки накидав! Здравствуй! Здравствуй! Чё, давай, Ч за мысли? какая песня переключаешь? Ну, переключи. Силы мысли. Ну-ка. Ну-ка дай-ка нахуй! Ну-ка, ты! Пошли ладно. Заодно, за на оголодку! Только за одно изобретения я тебе накидаю нахуй! Хуя бля, я так и Да вообще, как он так сделал вообще? У нас за изобретение, пятерка. Бля, ты в натуре бля! Ты мастер дискотек на охотке. Ща погоди.